Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами одиннадцатый урок из цикла музыкальной гармонии, и посвятим мы сегодня с вами его очень простой теме. Теме использования аккордов, ступеней аккорда в линии баса. Очень простая тема, и главное, что очень полезная. В чем заключается полезность этой темы? Можно Совершенно не знать вот все вот эти вот премудрости, тритоновых замен, альтерированного доминации от аккордов, лидийских концепций и всего этого прочего, но при этом делать очень красивую музыку, понимая только базовые принципы связи основных семи гармонических функций, зная просто хорошо трезвучие базовые, которые эти функции выражают, и использовать ступени этих трезвучий в линии баса для того, чтобы делать гармонию красивой и даже достойной хорошего академического звучания. Начнем с простого примера. Мы сыграем сначала четыре простых аккорда в виде в форме трезвучия. Ля минор, Фа мажор, Ми мажор, до мажора получилась какая-то не очень внятная последовательность какая-то очень простая может быть для какого-нибудь плохого фильма она и подойдет даже кто-нибудь музыку может написать и э, теоретически с точки зрения соотношения функция, она правильно вот минорная тоника вот она превратилась в доминанту, фа, вот она доминанта, и вот мы разрешились в мажорную тонику. Но я играл функции трезвучия просто. Основной тон в басу и обычно трезвучий. Но если я сейчас внесу маленькие изменения, ля-минор оставлю на месте, а аккорд фа-мажор представлю в виде фа-мажора с басом ля, то есть отправив третью ступень этого аккорда в бас, а в правой руке оставив просто две ноты, фа и до часть этого, то получится совершенно иной и очень благородный звук. Послушайте сейчас, ля минор. И то же самое я сделал со следующим аккордом. Ми-мажор. Я его возьму, но в басу будет не ми, а его третья ступень. Соль диез. А до мажор, следующий аккорд, который разрешается, я возьму в виде обычного трезвуча, басу поставлю его пятую ступень, ноту соль. То есть движение баса у нас будет такое, ля, основной тон ля минора, ля, третья ступень фа мажора, соль диез, третья ступень ми мажора и соль, пятая ступень до мажора. Слушайте, как это будет звучать. Извините, вот эта гармоническая последовательность Это уже э, претензии на какое-то такое Хорошее искусство Ну сравним еще раз Как все звучало в начале просто Или измененное И вот по этому принципу можно двигаться дальше. Ничего я не использовал, кроме обычных трезвучий, просто э, в левой руке в функции баса использую ступени эти трезвучий. То есть вот на это нужно потратить какое-то время, поискать их. Ну давайте попробуем сделать это вместе. Вот есть обычная, самая простая функция. Фа мажор, субдоминанта, доминанта, разрешается в тонику. В басу у нас идет фа первая ступень этого аккорда, фа мажора. Первая ступень — соль мажора, и разрешается до мажора. А теперь мы возьмем третью ступень. Третью ступень — доминанты и до. Вот теперь представьте, мы можем сыграть простую доминанту, субдоминанту, простую доминанту, и повторить этот блок, сыграв уже третью ступень в этом аккорде, Таким образом, мы усиливаем гармонический блок и вносим характер. Или вообще начнем субдоминант второй ступени. Ре. До с басом ми. Тоника. Обычные субдоминанты. Обычные доминанты. Субдоминанты с третьей ступени в басу. Субдоминанты с третьей ступени в басу. Тоника с пятой ступени. Как мы можем задержаться? раз сыграть доминанту, сыграть минорную доминанту, которую разрешает с третьей ступени. То есть нет предела вообще разнообразия гармонических функций, если просто сыграть самые банальные гармонические последовательности, тоники, субдоминанта и доминанты, просто поменяв в экспериментальном порядке Бас основного аккорда, взяв его из ступени этого аккорда. Третью ступень, или пятую, или седьмую низкую, если это доминант септаккорд. Дальше более сложные аккорды использовать уже даже и нет смысла. И так может получиться красивая музыка. И вот вся современная музыкальная культура как раз и состоит в симбиозе гармонии академической, гармонии джазовой, гармонии ладовой, даже с использованием каких-то этнических ладов, хотя это не совсем нужная информация, И для того, чтобы получить новую современную композицию, нужно, увы, знать основы всех видов гармонии, чтобы сделать что-то по-настоящему оригинальное. из академической музыки, из джаза, из джаза. Я сейчас на глазах вас набросал какую-то импровизацию, но я использовал гармонические приемы из разных музыкальных культур. Если вы будете знать самые главные вещи, то вам это получится сделать гораздо проще. Спасибо вам за то, что вы были с нами. На этом сегодняшний наш урок закончен. До свидания.